Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим хе из сельди. Для этого нам понадобится филе сельди, репчатый лук, чеснок, уксус, соевый соус, растительное масло, перец черный, перец красный, кориандр молотый, соль и сахар. Чистим сельдь, убираем кости, моем от крови, режем на вот такие вот кусочки, складываем в салатничек, присыпаем солью. Посыпаем нашу сельдь луком, разрезанным на полукольца. Далее посыпаем нашими специями кориандр, красный перец, черный перец. Все это хорошо перемешиваем. Заливаем все маринадом. Уксус смешиваем с соевым соусом, с растительным маслом и добавляем к нему чеснок. Все это заливаем. Убираем часа на полтора-два в холодное место и можно будет кушать. Наша сельхе хе готова. Приятного аппетита!